В брать банально гроб. Сколько заказывать венков? Круговое движение. То есть Третья один венок дверь. взять только, да? Заказать один венок, а гроб какой нас... А гроб... на сколько... и не совсем бедно.